вам показать еще один смарт-контракт. Да, уже начал более детально разбираться в смарт-контрактах. Были там пару проектов. Вот ДД вот этот, который бэкдор там был в коде исходном. И вот мне пишет даже участник один. Мы на него попали. Так проработал он как раз-таки до безубытка, наверное. Но зашли мы с вами чуть позже. Поэтому вот там такой косяк получился. И вот мне участник пишет «Блин, почему ты код не посмотрел?» Потому что я вкинул, он соскамился. И я потом начал разбираться в коде и увидел там э, бэкдор. Вот, в принципе, тот бэкдор, о котором писали на канале Тронхера. Мол, э, почему-то сразу не проверил, что там есть такая уязвимость. Скажу вам сразу, я в коде исходным вообще не бум-бум. Я ничего не понимаю в этих Кодах. и я в принципе ошибки никакой найти не могу поэтому если у вас есть такая возможность то обязательно перед инвестициями проверяйте если вы это умеете ну и конечно же уже потом принимаете решение сейчас я хочу показать проекту the Throne. это проект на смарт-контракте также вот тут исходный код вот он открыт, и тут как бы есть лицензии, насколько я понимаю индификатор лицензии, это лицензированный смарт-контракт, и также я тут что вижу, то что я нашел это лицензия Массачусетский технологический институт вот, я не знаю, насколько это достоверная информация но по отзывам в интернете по видеороликам, мы можем понимать, что этот исходный код он надежный, и то, что этот смарт-контракт действительно будет работать, как ему положено, не знаю, если есть спецы то можете еще раз это проверить в комментариях, отписать, какую информацию вы имеете по данному смарт-контракту, если тут какие-нибудь бэкдворы и действительно ли честно он работает. Потому что, ну вот, я по информации, которая есть в интернете, я не нашел не нашел каких-то ошибок, каких-то дыр, с помощью которых администраторы, создатели данного смарт-контракта, могут у нас изъять деньги. Итак, переходим мы на проект To The Tron. Стартовал он 16 ноября. Некоторые уже подумают, да, блин, прошло уже 20 дней, и мы тут не успеем заработать. Скажу вам, что это в корне не так. Тут возможность заработать есть абсолютно у каждого, поскольку это не тот первый смарт-контракт, на который мы зашли, который TronHera называется где мы получали аж 25% процентов в сутки, и депозит у нас был бессрочный. Тут все работает немножко по-другому. Для начала мы попадаем на сайт, тут можно выбрать русский язык. Тут есть вот у нас китайский, английский, русский. В принципе, все понятно. Выбираем русский язык. И попадаем на сайт еще один важный момент пока не забыл расскажу вам о нем тут прям в руководстве как участвовать написано что переходить нужно только по реферальной ссылке если вы не перейдете по реферальной ссылке то вы потеряете свой депозит, поэтому или по моей реферальной ссылке приходите, она как всегда находится в описании под этим видеороликом или по чьей нибудь другой, но обязательно по реферальной ссылке, потому что если вы этого не сделаете, то ваши монеты уйдут, ну куда-нибудь в пустоту. Теперь давайте разберемся, какой максимальный депозит и минимальный тут можно сделать. Ну начать можно от 100 монет 3x, первый депозит максимальный это 100 тысяч 3x, тут тоже такие ограничения стоят давайте я зайду на 1004 x у меня установлен браузер трон линк в браузер расширения видео о том как это сделать на google chrome будет находиться в описании если у вас вы с телефона например сидите то можете скачать кошелек tron wallet ссылка на него находится в описании и там в принципе все легко там есть окошко браузера просто копируйте ссылку на проект и вставляете туда переходите и, в принципе у вас все то же самое в том кошельке как бы есть отдельный браузер для смарт-контрактов если будут у кого-нибудь вопросы то то пишите их в комментарии под этим видеороликом и я сделаю обзор, как можно им пользоваться. Но в принципе у меня есть первый видеоролик по смарт-контрактам. Ссылку на него я тоже оставлю в описании. Там я рассказываю, как с помощью кошелька Tron Wallet можно вот зайти в смарт-контракт. Это на примере другого смарт-контракта, но в принципе все то же самое. Мы берем, копируем ссылку и вставляем там в определенные окна. Там в этом видеоролике все показывается. Так, хочу сделать первый. Депозит на 1000 монет. Посмотреть, как это все работает. Вот я выбрал прям 1000 монет. Тут прям можно так добавлять. Но давайте я уберу. Оставлю 1000. Так, сбросить. Тысяча, нажимаю вложить тут у нас вылезло окно что да у меня есть спонсор можно его отредактировать но я зайду вот под этим спонсором нажимаем принять и все депозит у меня как бы сделан давайте спустимся чуть ниже перед началом можете прочитать как участвовать есть такая кнопка также руководство ну и список топ-10 спонсоров рекомендую всем ознакомиться с вот этими вот пунктами которые тут указаны мы с вами их будем позже разбирать может не в этом видеоролике в следующем но тут вообще подробно все расписано, все пошаговые действия, как участвовать в проекте и в руководстве тоже много полезной информации. Так что, если у вас есть время и желание, рекомендую вам присоединяться. Тут также написано, что вот если на первый депозит максималка у нас 100 тысяч монет трон, то на второй депозит она уже будет 300 тысяч трон, потом 900 тысяч трон и далее 2 миллиона монет. Количество циклов депозитов не ограничено. Что меня привлекло в данном смарт-контракте. Во-первых, мы делаем инвестицию, и если мы заходим сюда на пассиве, на полном пассиве, никого не приглашаем, то получаем мы 1% в сутки. Депозит имеет срок, он имеет срок, пока вы не получите прибыль, 310 процентов и в принципе неважно как вы получите эту прибыль эта прибыль будет получена именно на пассивном доходе именно вот один процент в сутки вот мы видим я вложил 1000 монет тут идет отсчет обратный когда мне начислят 1 процент с моего депозита и тут сразу вот прописана сумма максимальная которая я смогу получить по своему депозиту это может быть и ежедневный доход 1 процент и реферальный доход то есть реферальный процент он идет в зачет нашего депозита то есть если сейчас зайдет человек и вкинет 31 тысячу монеты трон то в принципе мой депозит сразу отработает по реферальной программе вот мы видим что первая линия наша она нам дает 10 процентов так где-то вот тут я это 10 процентов прямой реферальный доход для взаимного распространения роста сообщества в фонде то за трон то есть к примеру вы если делаете депозит 100 монет приглашаете человека он заходит на 3100 монет то вы сразу получаете своих 310 монет и уже можете снимать прибыль и делать новый депозит который будет не меньше предыдущего ну а максималках я чуть ранее говорил также тут есть и бонус с линии матчинг бонус и награда топ спонсором и доход выведенный на кошелек это учитывается сумма которую мы уже вывели, и начисленный доход. Это доход, который у нас будет висеть в кабинете. Тут еще вроде есть доход. В следующих видеороликах я обязательно разберу, если он есть. Если это тот проект, у меня в голове там что-то не намешалось. То есть, если вы не снимаете свои монеты, вот они у вас лежат сутки, неделю, то вам определенная доля процента потом еще капает в плюс. То есть, вы еще быстрее отбиваете свой депозит. В общем, на пассиве, если заходить сюда на пассиве, то время работы депозита это 310 дней выход в безубыток уже на сотый день на сотый день мы выходим в безубыток и потом нам капает именно наша прибыль, когда она закончится мы просто нажимаем снять у нас тут будет сумма которую мы можем снять и потом уже можете делать заново реинвест можете полностью выходить с проекта такая возможность тут тоже есть тут есть наша статистика общая сумма депозитов пока что у меня это 1000 монет и начислено мне пока что 0 потому что я вот только что перед вами сделал этот депозит тут наша реферальная ссылка отображается она будет находиться в описании так что если вдруг вас этот проект заинтересовал то можете переходить и регистрироваться так тут у нас статистика личные приглашенные наши партнеры и всего наши партнеры это все уровни в глубину это уже второй третий и так далее уровни а также можно скопировать ссылку приглашения нажав просто на эту кнопку внизу у нас есть официальный канал и официальный чат тоже в чат можете переходить общаться если русский язык на сайте добавлен значит я думаю русскоязычные пользователи там тоже присутствуют если что вам помогут также внизу есть ссылка на чат наш чат русский язычный чат, где мы обсуждаем смарт-контракты, и этот смарт-контракт там тоже будет. И мы видим, что всего участников Туза Трон на данный момент 1338 участников. Если мы возьмем проект Трон Чейн, который в принципе со схожим маркетингом работает то там уже около полумиллиона участников, проект отлично живет, там люди отлично зарабатывают, ссылку на него я оставлю в описании, также есть TronChain 2, но обзоры на них делать не буду, потому что проекты схожие, в принципе все плюс-минус, то же самое, что и тут, так что если хотите там раскидать свои монеты, сделать, так скажем, диверсификацию, то можете переходить туда, но TronChain 1, он уже работает достаточно продолжительный период времени, и вот этот вот проект он будет посвежее то есть а тут а, шансов у нас а, намного больше ну насколько мне это представляется поэтому делаю обзор на этот проект Пишите в комментариях вопросы, которые у вас есть по этому проекту. Ну а также можете писать то, что вы думаете по поводу этого смарт-контракта. Сколько он проработает, зашли вы сюда, находитесь вы тут или нет. Видим мы в кассе 42 тысячи долларов, почти что 43. Ну в принципе в Трон-скане у нас тут это и указано, что на балансе в данный момент 1 миллион 397 тысяч монет Трон, Это почти 43 тысячи долларов. Тут на сайте мы эту информацию можем увидеть. Баланс смарт-контракта 1 миллион 399 тысяч монет трон. Информация тут, наверное, немножко с опозданием идет. Всего выплачено участникам 191 тысяча монет. Так что данный смарт-контракт, он, можно сказать, только начинает работать. Прошло там не более сколько, 20 дней его работы. Это на самом деле немного для такого смарт-контракта. Бешеные проценты он не дает. Тут можно выйти раньше, заработать раньше вот эти 300. 10 процентов если ты будешь активно приглашать участников ну собственно если кто-то будет приглашать участников то и проект будет развиваться вот такой был обзор на данный смарт-контракт если у вас остались вопросы можете писать их под этим видеороликом и в следующем обзоре я обязательно разберу их и отвечу на них до скорых встреч